11 ноября. Продолжаю тему. Вон у меня хорозентемы посажены. Если кто не видел до этого ролик, то я их решил выкопать и занести домой. Вот в таком состоянии. То есть это любая пластиковая бутылка. Потом берется еще одна пластиковая бутылка, отрезается дно и ставится так. Что это дает? Ну, то, что вода не будет никуда не стекать, куда вы поставите ни до подоконник, ни на что. В отличие от такой тарелочки дурацкой. Вот так вот можно их подписать, конечно, и здесь. Вот, ну, фломастером тут не видно, можно просто наклеить. Я наклеиваю скотчем и номер или подписываю. Я вот так повесил номера. То есть, опять же, с пластиковой бутылки. Ну, не об этом речь, конечно. Вот у меня информация моя, по которой я его писал, и могу определить. Это лично, вот, ну, то есть конкретно одноголовая хризантема. Кстати, уже было и минус 10, и сегодня было минус 5. А вот здесь черные обложки, я их собираю. Да, вообще, неубиваемая Ну, если на улице минус 10, то как тут может быть плюс 20? Ну, никак. Она живет, и все. Вот руками собрал. Ну, думаю, все нормально. Просто надо следить, да и не запускать. Что дает выкапывание и занесение в, тепл... в дом? То, что я надеюсь, она будет расти. Я буду черенковать, вот, кстати, вот череночек, размножать. Это первое, если будет тепло. Если у меня там место будет вот в гроубоксе, я туда поставлю. Если не будет места, что-нибудь там другое, более важное, то пусть стоят у меня или на полу, или там у меня была кровать, я матрас убрал, вот эти вот подушки с амортизаторами вот так вот стоя поставил возле стены, и все, она открытая. Я буду туда их ставить. Для чего? Ну, хотя бы, чтобы сохранить. Вы понимаете, вот я... Э, пришли только осенью. Хотя я его писал, не знаю, или в начале весны, или в середине лета. Вот пришли осенью. Да что они там за месяц-полтора могут вырасти? Там корешки чуть-чуть выросли. Что дальше? Вот не выкопаешь их. Они будут там в земле сидеть и спать. И тут два варианта. Или спать, или умрут. Весна, они не все, конченые. Вот. Два варианта. И тот, и тот плохой. Вот когда занесу домой... Они, во-первых, никогда не погибнут, ну, потому что там будет меня плюс 5, плюс 10, но ну, никак не меньше. Понимаете? И вот одна э, комментаторша сказала, ой, я 40 штук занесла, только, по-моему, две выжили. А Типа хризантемы любят холод. холод. Ну, хочется спросить, ну, что ж ты так, дорогая моя, отвечаешь? Что значит хризантемы холод, холод любят? У тебя в доме какая была температура? Плюс 30? ему любит холод. А что а ты ставишь тогда, если хоризонтему любит холод? У меня, допустим, полы холодные, потому что там в деревянном доме двойной был пол, естественно. Но нижний пол уже... Дом опустился со временем. Сколько ему? 60 лет. Нижний пол прогнил и упал. У меня один пол. Вот поэтому холодно. Прямо ледяной пол. Хоть в валенках ходи по дому так вот натопишь, вот, голова, голове жарко, ногам холодно, ледяные, так же нельзя. Поэтому, да ничего им не будет, тут два варианта, или она будет спать, или будет расти, вот, понемножку. Ну, ну пусть понемножку растет, допустим, за зиму она вырастет, ну, сантиметров на 10, это уже хорошо. И почему нельзя заносить, я, я не понимаю. Если только жара, ну а что жару делать? Ну, когда кто-то что-то говорит, нужно конкретно. Что значит холод? Хризонты мы любят. Какой холод? Конкретно температура. В дом занесла, какая в доме была температура? Конкретно у корней, конкретно здесь. Вот. В каком состоянии? Ничего нет информации. Вот. А как я могу делать выводы? это так только ну, примерно вообще там. Ну, это же не серьезно если делать серьезно какие-то выводы Но это не серьезно так так не делается поэтому я вот заношу и не и не считаю что это неправильно это правильно это правильно вот а если черенки вырастут ну буду черенковать тут что черенковать тут и ничего и нечего черенковать а вот это растет, ну пожалуйста будем заниматься